Хотите правду. Хотите серьезно. Я Мне 22 года, и я готов уже подвалы чистить. Я готов куда угодно переехать. В Америку готов там переехать. Из России, в Канаду, блин. Или готов опять же на место выйду здесь и в Украину поехать. Но только ребят. Не слушать это девильное обращение президента Российской Федерации, конечно. Это может быть для некоторых самых людей это будет. О, какое хорошее обращение! А для меня оно Держи всех осрышло. Не, ну в прошлом году он говорил, что будет лучший год. Будет лучше, чем это, чем старый. Это в прошлом году. И в итоге пац! Что в этом году случилось? Из самых значит таких война. Ну ладно, не великая но русская украинская война. Случилось. Случилась блокировка всех денежных этих карт. Визы нету. У... Ви... Сбербанк ушел, к примеру, из России, хотя я всегда думал, что Сбербанк это чисто русская такая, блядь. Ну реально, думал, что Сбербанк это только русская. А в итоге нет, получается, нет, ни, ни фига не русская карта. Американская. Виза ушла из России, вроде бы полностью. Сбербанк ушел из России, вроде бы полностью. Сейчас многие телефоны на базе Apple уходят из России. Помаленьку, потихоньку, заканчивается и срок действия, да. Ребята... Я, честно говоря, я попрошу, наверное, у Деда Мороза в этом году, чтобы он, смотрите, перевез нас, блин, нашу семью. Вот реально, перевез тусовых из России, к примеру, куда-нибудь помер там, ну, потому что, ну реально, ну что в России жить невозможно. У нас кордов вообще. Андроидов не будет, Apple не будет. Я.. У нас даже цена на самый прошлый, обычный там. На самые обычные средства гигиены. Шампунь, например, не ну реально, раз раньше он, например, взял там, ну, 100 рублей за баночку, а сейчас целых тысячу рублей, блядь, за одну баночку нахуй. Я не хочу, ребят. Если если такая ситуация у нас в стране, Ситу Йовин, даже хувин, я бы нажал ее, продаж, то я, блин, скажу вам, адт, стаю нора, одес Ребят, и поеду куда-нибудь, ну не в Россию, то, ну только не оставить на одном месте, потому что реально тут уже мало чего хорошего осталось, что меня связывает с ней.